друзья! Сегодня мы, Михаил Кумец и я, Марина Морозова, открываем неделю лидерского марафона на тему обновленный бинар или веб-токен-профит как инструмент для пассивного дохода. Сегодня мы поделимся с вами своим опытом, своими знаниями, также дадим вам свои рекомендации и, конечно же, ответим на вопросы. Но для начала, друзья, я все же хочу, чтобы мы разобрали, что же такое пассивный доход. Пассивный доход считается тот доход, который не зависит от наших ежедневных действий и приносит нам постоянную прибыль. Например, аренда недвижимости, проценты по депозиту или дивиденды от ценных бумаг. Многие из вас ошибочно считают, что для того, чтобы получать пассивный доход, не требуется прилагать никаких усилий, что в корне неверно. Но об этом чуть позже. Инвестиции. Уже несколько сотен, уже как несколько сотен лет в мире инвестиции считаются самым, являются самым надежным источником получения пассивного дохода. Любой из вас человек, неважно какой, имея какой-либо доход, может заставить этот доход работать на себя. Более 10 лет назад в мире появился новый совершенно объект для инвестиций и вложения своих средств на ряду с драгоценными металлами, недвижимостью, более привычными нам, это криптовалюта. Первой такой криптовалютой стал всем нам известный биткоин. Несмотря на то, что когда он только появился, было много непониманий, сомнений, обвинений, но тем не менее на сегодняшний день биткоин растет и именно он формирует крипторынок. На сегодняшний день также образовался список топ-100 мировых криптовалют, которые работают по различным схемам. А пассивный доход в криптовалюте. Что это такое? Пассивный доход в криптовалюте – это процесс получения дохода путем наименьшего количества выполняемых действий. То бишь получается, что для того, чтобы что-то получить, нам необходимо в любом случае что-то сделать. Что-то сделать, это я имею в виду, либо потрудиться, либо вложить свои средства, и только потом наслаждаться притоком денег. Если мы говорим о потрудиться, то в данном случае наша компания помогает вам в этом, выплачивает вам более чем щедрые вознаграждения за то, что вы привлекаете новых партнеров в наше сообщество на наши платформы. Это партнерские ссылки, рефералки и всевозможные поощрительные подарки от компании за счет того, что вам просто нужно привести нового пользователя к нам в компанию и зарегистрировать его на какой-то из наших площадок. Например, если у вас есть большое количество подписчиков в соцсетях, то именно партнерская программа может стать для вас отличной альтернативой к дополнительному заработку. Если мы говорим о вложить средства, то здесь будет уместно провести аналогию с реальной жизнью. Ну, например, для получения дохода от недвижимости нам нужно, ну, как минимум, ее купить. Нам нужно вложить средства. И только потом мы будем получать от нее, сдавая ее в аренду, какие-то средства. Или, например, для того, чтобы получать проценты от депозита, нам нужно в банк положить опять средства, для того, чтобы мы могли получать проценты по своему депозиту. Точно то же самое все происходит и в криптовалюте. Для того, чтобы что-то получить, нам необходимо что-то вложить. Это то, что касается, чтобы понятие было, что для того, чтобы получать пассивный доход, нам в любом случае нужно что-то сделать. Либо вкладывать средства и зарабатывать деньги, немаленькие, либо потрудиться вот в плане того, что можно приглашать людей, получать очень щедрые партнерские вознаграждения. Теперь, итак, давайте разберемся. Какими способами мы можем заставить свои деньги работать на себя? Выделим самые востребованные из них, которые предлагает вам наше сообщество века. Первый способ – это стратегия ходу. Этот способ подразумевает собой покупку криптоактива и удержание его. Здесь речь идет как раз о долгосрочном хранении монет, несмотря на происходящее с их курсом. Если инвестор рассчитывает держать монеты несколько месяцев, возможно, несколько лет, ему совершенно незачем реагировать на временные обвалы рынка. Ему совершенно незачем нервничать из-за чего-то, а тем более по тысячу раз на день обновлять страницы с курсами валют. Потому что... Этот инвестор, этот партнер совершенно точно знает, что придет время, когда ситуация на рынке развернется в лучшую сторону. И он отдаст свой актив за ту цену, на которую он изначально был нацелен. Второй способ, это способ называется стейкинг. В этом случае пользователь покупает определенное количество монет, ВЕК или РА держит их на холодном кошельке, это как у нас в проекте Криптоакселератор, либо на, в кабинете у себя на стейкинге, это как в проекте 1090, и просто увеличивает свою капитализацию в монете. И третий способ – банальная депозитка. ну На этом способе я хочу остановиться более детально, потому что это новый проект от сообщества века обновленный бинар. И мы с вами сейчас рассмотрим на примере одного кабинета, пассивного партнера, как и сколько можно зарабатывать в бинаре на пассиве. Сейчас я включу демонстрацию экрана, и мы к этому перейдем. Так, ребят, меня видно, Миш, скажи, пожалуйста, видно экран? А, Марин, все хорошо, да. Так, ребят, вот смотрите, кабинет бинара обычного партнера, который зашел на полном пассиве, пока что не придерживается активной позиции, а работает на пассиве. Вот создан депозит на 394 доллара у человека. И обратите внимание, какая идет выплата по этому депозиту. Этот депозит создан под 0,8% в день на 220 выплат. 220 выплат, когда произойдет, человек получит 693,7 долларов. Поэтому смотрим, что при вкладывании в депозит стандарт на 394 доллара, по итогу за 220 выплат человек будет иметь 693 доллара. У человека открыт еще один депозит, промо, это сейчас я кричу, чтобы меня услышали все. Откройте, пожалуйста, внимательно свои глаза и посмотрите, что депозит создан на 648 долларов. Конечная сумма за 350 выплат у человека будет 2000 долларов 268. А теперь вот смотрите на экран и сомните вот эти вот два депозита. Я просто хочу сказать вам, что вы должны сейчас максимально услышать и увидеть, что разница между стандартом под 0,8% в день, хотя я считаю, что мое личное мнение, что это очень жирный маркетинг в компании. 394 доллара вкладываем, 693, почти 700 долларов по итогу за 220 выплат мы имеем. Это мы не говорим сейчас о реинвести. Это вот просто мы говорим о том, что это пассивный депозит. Человек вложил, я знаю, что этот человек будет делать ревесты, но на данном этапе, если бы он и даже не делал и не увеличивал свою капитализацию, у него очень неплохой выхлоп по итогу. А теперь обратите внимание на эти две цифры, как они относительно друг друга разительны: 394 доллара итогу почти 700, 648 долларов. По итогу 2268. Разница колоссальная между цифрой 693 и 268. Разница больше, чем в три в раза. И здесь разница даже не два раза. 294 и 648. Вот просто обратите на это внимание. 4 апр... июля, прошу прощения, у нас последний день промо. Я настоятельно рекомендую вот прям сегодня начать об этом не думать, а уже действовать. Действовать – это приобрести монету РА. Михаил дальше объяснит, почему компания выбрала на этот проект обновленный бинар именно токен райда. Я вам просто сейчас покажу по кабинету. А все остальное по монете, по токену объяснит уже Михаил. Объясняю еще раз, что нельзя тянуть. Это последний день промо. Вот больше такого не будет. Разница, казалось бы, между 0,8 и 1% ничтожно мало 0,2 процента, но вы посмотрите, что происходит по итогу. Да, я э, понимаю, что здесь 220 выплат, а здесь 350. Но это не важно. За 350 выплат вы при вкладе в 600 почти 50 долларов имеете почти 1270 долларов. Разве это не пассивный доход, ребят? Я вам могу сказать на примере своего депозита. Я не открыла сейчас свой кабинет, но я люблю пассивный заработок, при том, что я занимаю в компании активную позицию. Но я не брезгую, я обожаю пассивные заработки. Мой вклад в депозит в промо – 10 тысяч долларов. Давайте теперь посчитаем. 10 тысяч долларов – это ежедневные начисления у меня, 100 долларов в сутки по будним дням. За 350 дней я получу 35 тысяч долларов. Минус тела 10 тысяч, 25 тысяч долларов. Я считаю, что для меня это прекрасный пассивный доход. У нас считается среднестатистический чек – 1000 долларов. Но, ребят, те люди, которые понимают, что такое инвестиции и как на них нужно зарабатывать, вы никогда не заработаете на аренде недвижимости такие цифры, потому что недвижимость изначально, в первую очередь, не стоит 10 тысяч, как в данном случае мой депозит. Аренда квартиры самой маломальской, обойдется не аренда, а покупка 25-50 тысяч долларов. И она никогда не даст по выходу за год такой суммы. Поэтому для меня я считаю, что это очень грамотно, умно и правильная стратегическая позиция. 10 тысяч долларов вклад, ну, потому что я играю на большие суммы. Я понимаю, что не все это могут. Но я вам привожу свой личный пример. Хотя я уверена, что Многие могут поразмыслить и выловить самую соль в том, что я сейчас говорю. 10 тысяч долларов дают 25 тысяч долларов чистого дохода за 350 выплат. Пойдем выше. 15 тысяч долларов дают 37 500 чистого дохода за 350 выплат. А теперь давайте подумаем, пассивный доход, разве на такой доход, на пассивный доход нельзя жить? Можно. Пассивный доход может быть даже очень неплох, потому что я, занимая активную позицию, никогда не брезгу, я всегда работаю на больших цифрах на пассивный доход. Поэтому вот все цифры перед вами. Я прошу еще раз внимательно обратить разницу между двумя пакетами. Воспользоваться обязательно последним воскресеньем, потому что больше такой лафы, ребята, не будет. Я в этом убеждена. Это, ну, ну это даже неправильно. Это чересчур заработки, понимаете? Это уже сверхдоходы. Поэтому вот кто еще в чем-то сомневается или кто еще не добил максимально свои депозиты, а имеет, вот, допустим, вот такой усредненный депозит на 648 долларов у человека, я знаю, что он будет его добивать, но я просто рекомендую воспользоваться максимально последним воскресеньем, вот просто максимально свои средства, потому что, закончившись промо, мы будем видеть только вот такие вот депозиты, по 0,8 это стандарт, по 0,9% это будет у нас тариф премиум. Но они все равно не дадут вот такой вот цифры, как дает промо-депозит под 1%. Вот наглядная математика, вот наглядно цифры. И прошу их просто зафиксировать и не думать. Тут думать нечего уже. Тут явно видно, что... Пассивный доход работает и очень хорошо. Поэтому просто действуйте, действуйте уже. Ну вот, наверное, я хотела это вам донести, а сейчас я попрошу Михаила, чтобы он добавил, почему именно компания выбрала токен райда для этого проекта. а Дальше мы уже будем либо отвечать на вопросы, либо дополнять еще что-то друг другу. Михаил? Да, Марина, спасибо. <связывается> Очень было интересно, сам заслушался. <связывается> Марин, выключи, пожалуйста, презентацию да, да. экрана. Я включу свою презентацию. Друзья, меня зовут Михаил Кумец, я расскажу вам про токен райда, немножко подробностей, Добавлю марину. Токен райда это цифровой актив компании Века. Эмиссия 100 миллионов монет. На данный момент на рынке 400 тысяч. В свободном обращении 400 тысяч токенов. То есть есть большие предпосылки к росту токена так как, ну, я же еще раз повторюсь, его на рынке не очень много, и не все еще в нашем сообществе его распробовали. <coughs> Смотрите, в бинаре курс внутренний курс токена райда 6 долларов. То есть сейчас, чтобы открыть депозит на 1000 долларов, вот Марина очень хорошо рассказала про пассивный доход, я напомню, что <coughs> тема нашего сегодняшнего вебинара – веб-токен профит как инструмент для пассивного дохода то есть по 6 долларов у нас внутренний курс то есть чтобы открыть депозит на 1000 долларов нам надо порядка 167 райда а сейчас курс на бирже coin galaxy вот <coughs> перед брифингом заходил посмотрел немножко упал был 36 38 сейчас 33 доллара то есть пакет ну, 166 167 райда нам обойдутся примерно где-то в 580-570 долларов. То есть пакет за 1000 долларов мы откроем, за, потратив практически в два раза меньше. И хочу сделать акцент, вот очень многих это пугает, внутренний курс конвертации, что это, как это. Ребят, самое главное это точка входа. Может многие это знают, может первый раз услышат. Точка входа это то, почему, за какую цену мы купили в данном случае токен райда на бирже. То есть, вот купили, например, по 3.30, <как> проинвестировали, и у нас идут начисления, по, и, то есть, мы по 6 долларов он у нас посчитался в депозит, наше начисление выходит, то ли мы, либо мы реинвест делаем, либо мы идем и какую-то часть продаем на бирже, фиксируемся, но ниже точки входа, ну, по возможности, конечно, если нет срочных там, что надо срочно вывести, в чем я сомневаюсь, что <как> лучше, конечно, такого не делать, то есть точка входа у нас 3.30, ниже 3.30 мы не продаем. Все, то есть самая главная точка входа и точка выхода. Курс конвертации в два раза практически больше, чем на бирже, то есть наоборот, у нас есть запас, у нас есть предпосылок, предпосылка к тому, что э, токен вырастет из-за того, что его немного на рынке. И... Но в то же время у нас есть зазор. И многие вот очень пугались, что вот курс начнет расти, курс конвертации поменяют. Ребят, э, может, обращали внимание, в профильном чате э, сейчас прошу прощения в профильном чате WebToken э, Profit, ну, бинар по-нашему, обновленный, э, лидеры э, вот последние выходные скидывали после промо свои чеки, э, бинарный бонус, партнерские начисления, то есть э, я вас тоже призываю действуйте, то есть одно это промо осталось у нас вот у нас всегда так в сообществе. Вначале подумают, походят, походят. Вот. А вот кто первый, как говорится, начинает действовать, вот просто из собственного опыта могу сказать, что есть такие моменты, да, когда надо, ну, надо всегда брать ручку калькулятор, подумать. Но в данном случае, то есть одно это промо осталось. Марина прекрасно рассказала, 350 выплат под 1%. Ну, это, опять же, не стоит вот все, вот я не успею, сколько сможете, по максимуму проинвестируйте, а дальше начинаем работать ну, в стандартном режиме, по стандартным пакетам. То есть, пускай вас не смущает, но многие задают вопрос, вот райда, почему райда. Токен райда, повторюсь, эмиссия 100 миллионов монет. Век в какой-то момент, ну, мы достаточно быстро расширялись, то есть, вот, по сравнению с предыдущим годом, в мае месяце у нас было порядка 2-3 тысяч человек, сейчас 25-30 тысяч. То есть, рост колоссальный. А эмиссия века ограничена. Вот, в данном случае, что многие вот, его вот, а как же так? И, и, ребят, мы зарабатываем, ну, мы занимаемся инвестициями, мы зарабатываем цифровые активы, наращиваем капитализацию. То есть, ну, в итоге мы идем на биржу, если надо, да, и там фиксируем, продаем в доллары, в USDT. То есть райда – это точно такой же цифровой актив нашей компании. И ну, абсолютно вас не, не должно это смущать, просто услышьте. Услышьте, и воспользуйтесь промо. Тоже вас призываю, настоятельно рекомендую. По поводу пассивного дохода, что еще хочу добавить. Вот в команде есть пример. Вот парень год занимался... Как мы еще так смеемся? Активный пассивщик. Он как бы на пассиве, но он разобрался во всех проектах. Он там перекладывал, переинвестировал, но не приглашал. Посмотрел пару брифингов, лидеров. Стратегия, ходл. Вообще напомнил: ну, как напомнил, рассказал, что мы криптосообщество своим знакомым, а сейчас. С каждого утюга, как говорится, летит вот выпуск новостей. Обычно, если включить биткоин, ну, упал, поднялся, маск. То есть куча информации, большой информационный фон. И мы, как говорится, в нем находимся. Все что-то слышали, где-то видели. но А когда знакомый об этом говорит, ну как-то внушает все-таки доверие от знакомого человека послушать. И вот он рассказал ребятам на работе, и пару людей заинтересовалось. Просто, ну, просто стало интересно. Так что актив, активно, ну, на, можно, конечно, работать на пассиве, но когда вы начнете работать на пассиве, вы, ну, вы увидите, что все работает. Ну, конечно, зависит от человека, но в большинстве своем вы увидите, что у нас спокойно, выплаты у нас 24 на 7, 365 дней в году, как я говорю, ну, там, бывают технические работы. То есть... Ну, становится, может быть, даже скучновато. То есть, если у вас есть, это как дополнительный заработок, да, ну, капает копеечка и капает. Ну, почему бы, как бы, немножко не усилиться, да, не рассказать, э, ну, может, незнакомый, может, все-таки в интернете, если знакомый, <coughs> стесняетесь. <coughs> Сейчас в соцсети у нас лидеры дают куча брифингов и по... как в Инстаграме свою страничку раскрутить ВКонтакте. То есть, возможности масса. Э, любой Активный партнер когда-то был пассивщиком. То есть, то есть, не попробовав, вы не сможете понять, получилось, не получилось. Ну, надо пробовать. Ну, у меня позиция, что всегда надо пробовать. И ну, сказать, не получилось, вы сначала попробуйте, как говорится. Ты сначала купи билетик, а, а там уже будет видно. Поэтому, друзья, обратите внимание, я же говорю, бинар, пакет промо. Последнее воскресенье 4 июля 350 начислений под 1%. Это, это очень жирные проценты. Вас не должно это... Ну, Райда вас не, не то что не должен смущать, вы должны понимать, что мы сейчас стоим у истока, что вот, ну, он совсем молодой, да, там, не помню, 3-4 месяца, может, полгода от силы. То есть эмиссия очень маленькая на данный момент в свободном обращении. Поэтому надо по возможности Веки, конечно, аккумулируем, не продаем, но по возможности подкупаем райды, готовимся на воскресенье и открываем депозиты. А уже если вы как бы настроены работать, уже можно поработать и активно, показывая свои результаты своим партнерам, друзьям, тем же, я же говорю, то есть уже, как говорится, какие-никакие какие чеки, вот Марина показала элементарно, Кабинет партнера, там в общей сложности проинвестировано 1000 долларов. То есть, и он сам особо не хотел, вот посмотрел очень удобное у нас информативное, ну, меню, можно сказать, вот в депозитах на сайте. Сел с калькулятором, еще раз посчитал, подумал, и, то есть, ему вот за неделю набежит уже по промо-пакету, по стандартному пакету. И плюс он еще хочет пойти на биржу, купить немного райда, и сделает реинвест реинвест я напомню сейчас от 30 процентов и также хочу ребята еще такой ну, небольшой совет вот сделаем ну, проинвестируйте сделайте пакеты откройте под 1 процент и моя личная рекомендация то есть вы можете конечно как вариант но ну, многие лидеры рекомендуют 50 процентов продаем 50 процентов реинвест скоро у нас появится очень интересный инструмент в бинаре мы сможем Пользоваться им, приумножать свою капитализацию, зарабатывать райда. Так что пользуйтесь. Ребят, я предлагаю позадавать вопросы. Марина, давай возвращайся, будем отвечать на вопросы. Ребят, давайте, пожалуйста, свои вопросы. Мы будем стараться на них ответить максимально. Но вот как только закончится вебинар, вот просто ару кричу настоятельно призываю вас не пропустить последнюю субботу. Такой возможности реально больше не будет. Вы видели разницу в цифре на пакете стандарт 0,8%. И на пакете 1% это, – это колоссальные деньги по итогу для пассивного дохода. Вот запись. Наталья спрашивает. Запись будет? Мину а, вообще не было слышно. Михаила, нормально. Ребят, ну мне сказали, что меня очень хорошо слышно. Я просила... Спрашивала у вас, слышно ли меня. Я надеюсь, что запись будет, когда ее выложат, я вам не могу ответить, но она будет. Просмотреть вы это сможете. Потому что очень важная информация, э, ей нельзя не воспользоваться. Вот просто услышьте, ей нельзя воспользоваться. Поверьте мне, что уже 5, 8, 7 июля все мы будем об этом жалеть, честно мы все будем жалеть, что мы зажали какие-то деньги для того, чтобы инвестировать в свой пассивный доход. Вот это будет, вы вспомните мои слова. Ну, у нас так и с профит-ботом было, когда появились пакеты премиум, 5 тысяч, по-моему, 10 тысяч тоже. Вначале никто не хотел, а потом как-то последний да, там день и все, и понеслась. И, а теперь, ну, очень многие жалеют, что... То есть, ребят, надо пользоваться действительно моментом. Это, это вот, ну, просто вот на собственном опыте я же говорю, мы можем с Мариной вам сказать, что тут как бы без вариантов надо <пробовать> попробовать. Да, Людмила, очень хорошее предложение. Это мега хорошее предложение, потому что ну реально у нас э, всегда... Э, вспомните автопрограмму. Очень многие люди боялись заходить в программу. Почему-то изначально никто не хотел, боялся, осторожничал. Запомните одну единственную вещь. Как только выходит новый проект, надо идти массово и максимально. Ну вот поверьте нам, мы опытные, грамные уже специалисты. Я не побоюсь так сказать, потому что мы разбираем маркетинги абсолютно любого проекта. Поэтому... Прислушайтесь к нам и к тем, которые дали ранее, которые будут давать завтра, уже вебинары, наш лидерский марафон. Прислушайтесь к этому. Токен райда – это очень перспективная монета. Вам дали инструмент, зарабатывайте на нем. Просто возьмите и зарабатывайте. Это компания, валюта компании. Но другого не дано. Вам дали сейчас новый инструмент работать и зарабатывайте на нем. Абсолютно верно. Вас ну, не должно смущать. Может, конечно, психологически да, многие там век век никуда не девается. То есть там, аккумулируем, держим райда. Вот на бирже сейчас я смотрел 3.30, тридцать. В начале воскресенья, в понедельник три восемьдесят три 3,70, то есть сейчас ну, прекрасно, и поверьте, к воскресенью опять цена подрастет, и ну, надо пользоваться моментом. Ну, потому это что... последнее воскресенье, когда подрастет Потом у нас начинается новая неделя, у нас будут идти все стандартные э, депозиты, я имею в виду стандартные Не в дни плане, стандарт, потому что у нас есть и премиум, у нас есть и другие депозиты под 0,8, под 0,9, под 0,95, но э, у нас на следующей неделе Открывать депозиты будут постоянно. Поэтому вот перед этим воскресеньем надо идти уже. Вот прям сегодня, завтра, это пока вот еще люди некоторые не... Кто-то пришел, вы видите. Кто-то не пришел, потому что 90 человек. Но поверьте мне, у нас в сообществе уже около 30 тысяч человек. И вот упустить возможность вот этого промо, который дал Искандер, ну, это просто, это глупо, ребята, это глупость. Ну, вот я, например, иду на цифру 15, да, потому что, ну, как бы я ограничена тоже в ресурсах, у меня много инвестиций по нашим площадкам, но я максимально стараюсь идти вот на это воскресенье на 15, потому что я хочу иметь выход 37 500 за год чистой прибыли. Поэтому... Средний чек 1000 долларов ⁇ это нормальный чек. Рассчитайте чек от 30 тысяч от долларов. Вы пришли сюда зарабатывать на пассиве. Это нормально. Для пассива это прекрасно, потому что у нас любой активщик, активный партнер, он когда-то был пассивщиком. Я тоже пришла и была пассивщиком. Но сейчас я занимаю в сообществе, как и Михаил, как и другие, активную позицию. Я не брезгую пассивом, я максимально вкладываю все свои ресурсы именно в пассив. И то, что мы зарабатываем активно своей позиции, это еще дополнительная капитализация наших средств. Поэтому просто правильно стройте стратегию. Что хочу еще порекомендовать. Разберитесь в проектах, в любых проектах нашего сообщества. Вот мы, я перечила три способа, которые на сегодняшний день э, мега э, востребованные в нашей компании. Это стратегия ходл, это стейкинг и новый обновленный бинар. Я уверена, что вот еще неделя, когда выйдет вот тот вот инструмент, функционал, э, это будет... Э, фаворит, это будет флагман сообщества. Поэтому э, не надо думать. Думать уже поздно. Надо уже действовать. Миш, без лицензии вывод работает? Да, вывод работает без лицензии. Ребят, лицензия нужна только для активных партнеров, кто строит команду для получения бинарного бонуса. Покупая лицензию, миним... лицензии бывают 3, 4 лицензии. 50 долларов, 300, тысячу и три 3000. Покупая лицензию минимальную за 50 долларов, у нас активируется возможность получения бинарного бонуса. Покупая лицензию за 300 долларов, мы дополнительно уже к бинарному бонусу можем получать партнерские с первой линии. Третья лицензия за 1000 долларов – это две линии, первая и вторая партнерские, и самая большая лицензия за 3000 – три линии партнерских начислений. Ага, смотри, Миш, Артемиус Почекпутов спрашивает, после 4 июля можно будет добавлять э, в депозит промо. Нет, нельзя. 4 июля ⁇ это последний день промо. Промо длилось немало количество воскресений, поэтому э, последний день это тоже неплохо, если вы сделаете капитализацию на воскресенье максимальную, а я рекомендую делать максимальную, потому что цифры вы видели, я вам даже сейчас их озвучила, что с 10 тысяч долларов у вас чистый доход за 350, выплат 25 тысяч долларов. Для пассива это прекрасно. Поэтому нормально постарайтесь, вот просто не зажимайтесь. Такого больше не будет. Не будет, потому что это неправильно. Добавятся и, другие ребят... плюшки, другой функционал. Он тоже будет очень хороший. Но вот, вот этот момент упустить просто нельзя. И, ребят, если ну, хотите открывать, все-таки не тяните. У нас, как помните, регламент вывода 24 часа. То есть, если может, вдруг большое количество ра переводите. То есть, ну, сделайте это в субботу. В субботу выведите, поставьте на вывод, чтобы вы спокойно знали, что в воскресенье ваши средства дойдут и... Вы сможете сделать депозит. То есть сделайте все заранее, продумывайте. То есть, ну, вот это самое главное. Никакой спешки. В данном случае есть еще четыре дня просто. Ну, ситуации разные бывают, но в данном случае спешка тут не нужна. Лучше подумайте лишний раз, посчитайте и максимально сделайте. Александр, у большинства части, людей психологический слом в связи с таким курсом монет, создавали долгокапитализацию, не выводили, и в итоге эти капиталы обесценились. Пусть возможно временно, но тем не менее психология. Так что люди немножко в ожидании, в лучшем случае, в худшем сливают и уходят. И тут уже мотивационные речи плохо действуют. Александр, сегодня мы с Михаилом не производили никакие мотивационные речи. Мы даем прямую рекомендацию. И вы человек Слышащий, то вы услышите. Мотивация тут ни к чему. Здесь есть арифметика и цифры, которые вы должны увидеть, и должны увидеть те люди. То, что обесценились капиталы, вы имеете монету век, то это всего лишь дело времени. Если вы хорошо ходите и посещаете все вебинары и брифинги, переслушайте, пожалуйста, еще раз брифинг Искандера Шамилевича Хасанова. У нас в скорости, вот буквально в скорости, да, это какие-то там, может быть, два месяца, три месяца, появится еще один э, очень перспективный проект. Возможно, это будет тоже пушка, ракета, бомба, я не знаю. Но я считаю, что на сегодняшний день флагманом при том функционале, который добавится э, вот уже после промо, это будет бинар обновленный. Потому что все эти цифры и все эти проценты – это не мотивация. Зачем мне вас мотивировать? Я вкладываю сюда свои средства, я здесь работаю. И объясняю вам, как это можно достичь на пассиве. Потому что тема сегодняшнего вебинара – это заработок на пассиве. Я вам показала кабинет человека, партнера, который пришел и работает просто на пассиве. Он не хочет работать пока что в активной позиции. Но у него есть уже цифры, и у него есть уже та цифра, которая, например, меня радует. Человек положил 600 с копейками, до по итогу он получит 2,260. Разве это плохо? Это при том, что он в субботу, ой, воскресенье следующее, еще усилит свою позицию. Я рада за него, потому что это наш партнер. А, Марин, Поэтому я... говорить о том, что активы обесценены, неуместно. Это дело времени. Я только что сказала ранее о том, что когда человек приходит и понимает, зачем он приходит, он не смотрит на овал рынка, он смотрит на то, насколько он может хранить монеты, какую цену за эту монету он для себя видит и что он хочет получить. Здесь Марина, мотивация никак не нужна. Да, давай, давай, да, давай я добавлю, вот Александр, у него вопрос вопросе был ответ, он сказал, это чисто психологический момент. То есть смотрите, ну я вас не то что уговариваю, просто вот ну, я вам попытаюсь рассказать, как я это вижу, и чтобы вам может чисто психологически было спокойнее. У нас криптосообщество, мы имеем дело с криптовалютой, да, заезженные фразы, криптовалюта волатильна. То есть, создавая свою капитализацию, вы, наверное, понимали, что в какой-то момент времени она будет иметь одну цену, да, в эквиваленте доллара, в другой момент другую. Но вы, я так понимаю, опытный партнер, там, если вы, к примеру, по-моему, год вы написали, люди не выводили, значит, ну, год это не маленький срок, ну, как бы чисто психологически вы... Эм, ну вы не трейдер, я так понимаю, просто трейдер, вот я, я тоже не трейдер, но такой совет, то есть вы должны понимать, э, как вы будете действовать при любом развитии событий. Вы я так понимаете, ну как бы холдите, вы увеличиваете капитализацию, это просто цифры в данный момент времени такие. Вы же понимаете, что наше криптосообщество растет, ценность монеты возрастает, количество ее уменьшается. Просто чисто себе, ну, просто для себя поймите, что в данный момент времени такая капитализация, в следующий такая, это чисто психологически. Но если вы трейдер, всегда имейте план. Значит, монета растет, я ее продаю, монета падает, я имею, чтобы перезакупиться, взять чуть-чуть больше. Вот, если у вас есть план, вы спокойно реагируете на любое истечение А Если монета падает, все пропало, монета растет, то есть имейте план. Вот в голове просто все на листике пропишите. Будет падать, я делаю то-то, будут расти, я буду делать. Будут стоять на месте, ну, все. И вот я так делаю, например, и оно работает. Ну да, но сегодня вы видите, что курс райда стоит во флете. Это нормально. Поэтому вот незачем выжидательную позицию набирать. Александр, я поняла, что вы написали, что это была не претензия, а был ответ, в общем-то. Но мы сейчас ведем этот вебинар не для того, чтобы Кого-то мотивировать. Мы выбрали тему, чтобы показать, как людям можно заработать на пассиве. Потому что пассив – это, по сути, кровь понимаете нашего проекта. Каждый пассивщик когда-то станет активным. Это аксиома. Здесь спорить незачем. Однозначно, каждый посетчик когда-то придет к тому, что он станет активным. Когда это станет, это уже зависит от характера, от темперамента человека. В любом случае, когда человек будет понимать, что он делает, поэтому я делаю акцент. Разберитесь в проекте, научитесь считать свои деньги. Понимаете? Когда вы разберетесь в проектах нашего сообщества, вы поймете, Какие деньги здесь можно зарабатывать на пассиве? А потом вы посмотрите, если вам это подойдет, вы можете всегда занять активную позицию. Я себя считаю активный пассивщик, потому что я не брезгую пассивом, всегда максимально захожу, но при этом в сообществе я занимаю всегда активную позицию. И мне так очень хорошо и комфортно. Наталья Смолина, все зависит от нас, вы правы абсолютно, но в данном случае надо просто взять калькулятор и посмотреть на цифры. Специально только что открыли кабинет и показали, что при вкладе в 600 чем-то долларов по итогу за 350 выплат человек получает 2260. Я считаю, что это более чем прекрасный пассив, Ну вот более чем прекрасный. Если мы увеличим этот чек на тысячу долларов, то у нас э, по итогу будет 3500 долларов по итогу. Отнимаем тысячу долларов тела, и у нас остается чистая прибыль две с половиной тысячи долларов. Мне, пожалуйста, при среднем чеке в тысячу долларов заработать за 350 выплат две с половиной тысячи долларов. Это плохо. Это это шикарно, ребята. И, Марина, Это не все, мотивация. Все, все зависит от нас согласен и курс в том числе тоже зависит от нас то есть давайте с райда может быть не будем повторять каких-то ошибок и пока его не так уже много не продавайте дешевле чем вы его покупали ну, что произошло как бы с веком люди начали ну, у кого его много начали просто лить продавать ну, я так думаю вот и все райда его ограниченное количество ну не ставьте ниже чем вы купили и все и вы, все зависит от нас, совершенно верно. Ну еще, если вы хотите понимание для вас, выработать какую-то стратегию, не зацикливайтесь на монете век. Отпустите ее. Отпустите ее, пусть она отдохнет. Она придет в рост тогда, когда придет ее время. Вам дали новый инструмент, райда, монета, токен. Работайте на нем. Вот сегодня надо работать токене райда век отпустите ситуацию не надо рвать волоса и бить свою нервную систему век подымется когда придет его время отпустите вообще эту ситуацию работайте Вей. сейчас и зарабатывайте на райда а век Вей. пока что у нас есть где и на нем где его скажем приумножить у нас есть акселератор, где еще там остался какой-то фут, насколько он остался на месяц, на 2-3, не знаю, Ну, в общем-то, да. Дальше у нас есть 1090, там куда тоже можно завести веки, добывать тот же райда. Я не говорю уже о матрице Золотое сечение, что можно протолкнуть свои гильдии, это для старичков, также для новичков, это шикарная точка входа в матрице Золотое сечение. Потому что при таком курсе века сегодня... Идеально, просто идеально для человека, который занимает активную позицию. Я ранее тоже сказала, что для того, чтобы что-то заработать, нужно что-то сделать. Ребят, это два пункта. Либо потрудиться, если у вас нет, скажем, капитала, либо вложить средства. Но не надо чего-то бояться, что там где-то какой-то хейт, там еще что-то. Бояться незачем. Компания стабильна более чем. Более того, что у компании глобальные планы на будущее. Глобальнейшие планы. И вот все как раз те, кто идеологически дойдут до конца этого пути, и придем, когда мы к тому, к чему мы идем, это там блокчейн 2.0 и все дальнейшее развитие, вот как раз эти люди останутся не то что в шоколаде, да, а эти люди станут достойно обеспеченными людьми. Я в этом убеждена, я не то что в это верю или вас мотивирую, я это знаю. Для того, чтобы это знать, надо тоже изучать всю информацию. У нас Макс Юдичев, это руководитель нашей биржи CoinGalaxy, дает прекрасный славык для чайников в криптовалюте. Изучайте, ребят. Очень многие говорят, почему в акселераторе перенесли стейкинг с кабинета. Ребят, мы крипто-сообщество. В любом достойном криптосообществе все держат деньги, происходит хол, на холодном кошельке. Это вполне нормально. Я понимаю, что так легче. Но для того, чтобы разбираться, понимать то, что вы хотите делать, ну, надо сесть, потратить время, хотя бы изучить эту информацию. Тогда вы уже будете в чем-то хоть маломальски разбираться, вы сможете формировать свой портфель и зарабатывать в сообществе нашем. Покажите какое-то рядом сообщество, которое вот с таким открытым админом, как у нас контер Хасана, с такой образовательной программой, как зарядки, зарядки века, вот сейчас с лидерским марафоном, вы считаете, что мы хотим вас просто замотивировать? Нет, мы хотим вам дать знания, знания и понимания. Если ваш аплайн не может до этого донести по какой-то причине, то этим занимаемся вы. Чтобы вы сейчас увидели цифры, подумали, хотя я считаю, что думать у вас уже времени нет, если честно. Я считаю, что уже у вас время думать было ранее. Сейчас надо просто действовать. У нас веки когда-то продавались на сайте акселераторов. И когда сказали, что веки надо покупать на бирже, для многих это тоже была трагедия. Ну, биржа, криптосовообщество, ребята. То есть, это год назад тоже у людей было там, ну, вот как сейчас с холодными кошельками. То есть, нормально к этому относитесь? Нас, ну, как за ручку ведут. Вот биржа, вот тут надо покупать. Вот холодный кошелек. Тут, то есть, ну, это спасибо реально. Я, ну, я, я по себе могу сказать, что там полтора года назад, год я не знал блокчейн, ну, то есть, это интересно, я стал развиваться, стал узнавать. И, и, и по поводу райда века. Ребят, добываем райда, курс века сейчас низкий, идем на биржу, покупаем за заработанные райда веки, там немножко райда может фиксируем деньги, да, фиат, немножко покупаем веки. И как вариант, если вы очень все-таки любите век, вот и все. То есть, ну, век можно добыть на бирже, купить за заработанные райда. Вот и все. Ну, Миш, давай так еще между собой поговорим. Мы еще до конца не знаем полную информацию о том, что будет в конечном итоге с райдом, да, когда выйдет блокчейн 2.0, но мы точно уже знаем, что э, токен райда перейдет на наш блокчейн. Это уже понятная для нас информация, мы ее вам точно также доносим. И еще очень важный момент, мы дальше не знаем, что будет с токеном райда, может быть, он как-то перетрансформируется каким-то чудесным образом, поэтому добывать этот актив э, не то, что нужно. Это уже надо делать. Архиважно. Архиважно, да. И вот сейчас, поверьте, нет мотивации. Мы вам просто делимся своими опытом, своими знаниями и даем вам рекомендацию. Другой вопрос, как вы хотите услышать? Есть цифры, а математика наука точная. Посмотрите на цифры и посчитайте. Я вам привела в пример Пайет на 0,8% и на 1%. И вот скажи мне, как можно не воспользоваться таким предложением? Один процент за 350 дней, какой идет доход? Хорошо, вы посетите. У нас сегодня эта тема. Подумайте просто. Или есть еще вопросы? Ребят. Я надеюсь, что услышали. Поэтому давайте Ребят, если вопросов больше нету. Давайте будем заканчивать. Было с вами очень приятно пообщаться. Надеюсь, все это взаимно. Если остались вопросы, переходите в профильный чат бинара WebTokenProfit. Там пообщаемся и какие-то расчеты, может, будут интересны. Все, друзья, всего вам доброго, хорошего вечера, хорошего настроения. До свидания. Все, всем пока.